Всем хай, Макс риск с вами. Теперь мы продолжаем снимать Анджелу. Открываем листочек. Письмо буду пришло. Ну-ка интересно, Ой, что кто кто, знаете, нас выбило. Есть, заходим обратно. Думал вы там не напугались. Подпишите комментарии. Если ты напугался, то напиши или ты. Или вы. И как вас обращаться мира фейк слушайте это фейк и не хочу письмо отстаньте вот нажимаю на это письмо а у меня между прочим интернета нету поэтому игру, сразу без интернета и сразу выбивает из крип интересно вообще ну блин ну, отстаньте ну теперь уже вообще займета игра ладно поиграем в другую игру так ну что вы видите в этой картине сейчас заключили данный ролик найдите пожалуйста в этом на этой превьюшке так скажем на этой фотографии NGL и напишите в комментариях с какого у стороны слева справа слева внизу справа внизу или посредине но это не значит что посредине в игре это значит за пределами игры пишите в комментариях пока я перезахожу это буду вам наверное мешать а это подсказочка типа того я думаю вы знаете теперь анджела это правда конечно слева вверху анджела там откуда нажимаете на тон письмо вас выбивает с игры мне очень грустно что заканчиваешь поделать и тут дальше ролики снимать всем удачи пока прикольный ролик согласен